подскажите вы дали очень много кодов на первой платной ступени 8 дня я выписала для себя более 20 как правильно с ними работать взяли допустим 5 и по 108 раз можно взять маленькие четки такие у которых есть деление допустим по 8 четок и можете читать допустим взять 20 кодов и каждый год каждый код читать по 8 раз и всего лишь переходя сразу же к другому, так произойдет более эффективная работа с кодами. Участвовала в семинаре изменения судьбы три недели, всем было плохо. Потом начался подъем вашими методами, раскручивая онлайн-магазин. Еще раз спасибо, пожалуйста, очень приятно. Хочу вас пригласить. А, кстати хочу сказать что скорее всего сегодня или завтра выйдет новая программа интервью которая будет опубликована на моем канале youtube она будет посвящена э, материальному благополучию не прямой эфир а еще одна программа интервью огромное вам спасибо за то что вы следите за информация которая появляется на моем, в моем youtube канале андрей дуйко официальный так как а, я вижу резонанс и вижу что вам нравятся новые а, модели интервьюирования и так далее а, я продолжу выпускать такие программы более активно и а, буду делать это со стабильной частотой я думаю что в месяц там 3-4 программы также скорее всего в дальнейшем изменится формат и НГИ, изменится формат и моих мастер-классов также хочу сказать вам чтобы вы не забывали уже со следующей недели с четверга на следующей неделе будет проходить мастер-класс это трехдневный семинар утром и вечером где я буду давать методики целителя которые позволят вам после трех дней работы со мной обучиться и профессионально применять методы исцеления себя и других людей онлайн или даже на расстоянии это очень эффективные методы великолепно работает когда вы мне пишете, можно мне этим заниматься или нет я хочу вам сказать если у вас есть чувство что вы хотите этим заниматься то приходите потому что правильное использование методов даже если вы не верите в это, и у вас ничего не получается, в итоге приводит к тому, что у человека происходят такие яркие э, процессы влияния, и человек, который является э, оператором, получает то, что ему необходимо, то есть улучшает состояние того человека, который принимает его энергию и э, пациента. То есть э, человек начинает выздоравливать, пациент выздоравливает. Так что я вас приглашаю, приходите. Женя Анисимова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Прошла семинар «Эзотерика и дети». Скажите, пожалуйста, можно ли читать слоги и коды для троих детей одновременно? Можно, да. Лилия Шаламова. расскажите, пожалуйста, о телепатии. Как эзотерически работает эта способность и как ее развить? проходите семинар, который будет эм, марафон, который называется «Развитие ясновидения» приходите на семинар который будет называться развитие ясновидения и я вам расскажу о том как работает телепатия нарисую объясню скажу у кого будет получаться у кого нет что мы ощущаем мы снимаем информацию только того что человек чувствует а не что он думает можно ли развить снятие информации что он думает можно и как это сделать я объясняю что такое изгиб нашей души что такое сознание или гантель сознания то есть как этим работать как это отягощать, как проникать каким образом снимать информацию об этом всем я расскажу